Заключительный ученый совет 2022 года. С радостью могу сказать, что мы остались в приоритете 2030 в первой группе, поэтому университет своей позиции удержал. Добро пожаловать в КФУ! Основная цель – это привлечь студентов в активный образ жизни, чтобы ознакомились с деятельностью Куба интернациональной дружбы, а также студенческим научным, научным кружком «Полимире». Что мы знаем о Дмитрии Лихачеве? Дмитрий Лихачев тесно связан и с Казанью. Так в 1942 году он эвакуировался в Казань вместе с Пушкинским домом. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Амдрахманова. В музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Магия стекла». Она посвящена Международному году стекла и 145-летию со дня рождения Александра Арбузова. Посетители могут увидеть все многообразие мира изделий из стекла, которые позволяют человеку учиться, изобретать, исследовать, преобразовывать и украшать жизнь. Стеклянные изделия из раскопок булгарских городов из фонда археологического музея КФУ, а также труды многих ученых. Выставка будет работать до 11 марта 2023 года года. Предварительная запись по телефону плюс 7 960 031 0130. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Все подробности смотрите далее. Всех с наступающим Новым годом. Еще раз примите самые теплые, добрые поздравления с наградами. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. До начала заседания ректор университета Ленар Сафин вручил награды работникам Казанского федерального университета за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. С радостью могу сказать, что мы остались в приоритете 20-30 в первой группе. Поэтому университет своей позиции удержал, несмотря на то, что было, это, в общем-то, архи сложно, но тем не менее мы остались в этой группе из 48 вузов, 22 вуза в стране только в этой группе. Поэтому на следующий год у нас будет соответствующее финансирование. Значит, по этой программе приоритет. Повестка заседания включала в себя два основных вопроса и ряд сопутствующих из блока разное. Членам ученого совета предстояло провести выборы заведующих кафедрами, представление к присвоению ученых званий и другое. В блоке разные члены Совета обсуждали вопросы о создании диссертационных советов, о вступлении Казанского федерального университета в члены Ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных» и о присуждении именных стипендий студентам ВУЗа. Вопросы, которые выносятся на заседание Совета, у нас планируется каждый месяц рассматривать вопросы, связанные с каким-либо структурным подразделением, это может быть институт, это может быть управление департаментом, Значит, на первые два месяца на заседании академической комиссии мы определили, это Институт психологии образования, Институт международных отношений. Дальше будем смотреть по мере того, как будет выполняться программа «Приоритет 2030» и какие будут возникать вопросы. В финальной части заседания был поднят вопрос о подтверждении плана работы ученого Совета Казанского Федерального Университета на предстоящий 2023 год. Алина Красильникова, Фари Хитоглы, Александр Кузнецов, Универньюз. 28 декабря в Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошло мероприятие, организованное Клубом Интернациональной Дружбы. Как оно прошло, расскажем далее. Стремительно приближающийся главный праздник уходящего года объединяет людей со всего земного шара. Институт психологии и образования не стал исключением. В его стенах собрались иностранные студенты для того, чтобы проводить 2022 год с улыбкой на лице. Отметим, что новогоднее торжество не единственная причина. Мероприятие позволило студентам больше узнать об обычаях стран мира, познакомиться друг с другом, а также с научными кружками КАФУ. Основная цель – это привлечь студентов в активный образ жизни, чтобы ознакомились с деятельностью Куба интернациональной дружбы, а также студенческие научного кружка, кружка полимере. Мы специально пригласили э, уже профессионалов своих дел э, из Молодежной Ассамблеи народа Татарстана Амридина Камолова, студента года КФУ. Это Амара Хусейна, а также волонтера года в НИСУ, а также представители альянса э, ораторства деревни Универсиады в качестве спикеров. На мероприятии собрались представители более чем из 100 стран мира. Самым активным студентам было предложено участие в мастер-классах по четырем направлениям. Развитие лидерских качеств, проектная деятельность, волонтерская деятельность и ораторское искусство. Помимо познавательной и интеллектуальной части встречи, ребята также подготовили насыщенную концертную программу. Мы уже как бы привыкли это видеть, да, Но... Другие ребята, которые приехали из других стран, они совершенно удивляются, насколько у нас в других странах богатая культура. То есть мы совершенно не знаем, например, да, вот что такое лесгинка, или как поют на арабском языке, или на персидском языке. Соответственно, для тех, кто живет в противоположном а, стране э, землевого шара – это что-то с чем-то, то есть что-то новое. Миссия интернационального клуба КФУ заключается в сплочении иностранных обучающихся разных стран, национальностей и религий в единую крепкую семью университета. Проведение подобных мероприятий содействует оптимальной адаптации, самовыражению и самореализации иностранных обучающихся в общественной, культурной и спортивной жизни КФУ Республики Татарстан и Российской Федерации. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Какие произведения о Дмитрие Лихачеве хранит отделы рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского, расскажет Амир Ахтямов. Дмитрий Лихачев, российский советский литературовед, искусствовед, доктор филологических наук, а также председатель российского управления фонда культуры. Лихачев – автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы, главным образом древнерусской и русской культуры. Автор работ по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на разные языки. Он внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства. Круг научных интересов Лихачева весьма обширен – от изучения иконописи до анализа тюремного быта заключенных. Мы в научной библиотеке Николая Лобачевского, и у нас в руках две работы Дмитрия Лихачева. Это два очерка. Первый очерк называется «Национальное самосознание Древней Руси». Очерки из области русской литературы с 11 по 17 века. Второй же очерк имеет название «Новгород Великий». Этот очерк об истории культуры Новгорода. Стоит отметить, что оба эти произведения были выпущены в 1945 году в Москве и в Ленинграде. Лихачев отмечает, что книга «Национальное самосознание Древней Руси» не ставит себе целью всестороннее и полное освещение истории развития национального самосознания русского народа в пределах XI-XVII веков. Национальное самосознание в Древней Руси имеет своими показателями не только памятники письменности и искусства. Борьба за свою политическую и культурную самостоятельность и за свое государство служит самым ярким свидетельством высокого уровня национального сознания русского народа. Поэтично и трогательно описывает Дмитрий Сергеевич свои прогулки по Новгороду. В этом произведении неоднократно касается темы мирового значения культуры Новгорода. Дмитрий Лихачев тесно связан и с Казанью. Так, в 1942 году он эвакуировался в Казань вместе с Пушкинским домом. О жизни в Казани он вспомнил в письме, адресованном казанскому журналисту Андрею Лебедеву. В письме он описывал весь путь эвакуации, рассказывая о дороге жизни. В народе ее называли «дорогой смерти». Столько на ней погибло людей. Он писал, 24 июня 1942 года ехали до Казани дней 10. Казань поразила. Нормальный город с нормальным рабочим людом, приветливым и заботливым. Встретили грузовики, перевезли в здание университета, в актовый зал и бывшую университетскую церковь. Дни проходили в бесконечных поисках еды, получение пайков, справок в различных регистрациях, но жестоко к нам была только сама процедура получения всего этого. Жители же Казани старались нам помочь, особенно когда видели, как трудно нам перейти улицу, подняться даже на ступеньку, ожидать очереди. Интересно, что на протяжении всех лет своей деятельности Дмитрий Лихачев являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. Амир Ахтямов, Никита Акиншин. Универньюз. Всем известно, что КФУ славится большим количеством иностранных студентов. Университет заботится о том, чтобы студенты разных стран могли глубже изучить русскую культуру. Вот и в преддверии Нового года прошло мероприятие, посвященное празднованию Нового года в России. О том, как иностранные студенты разбирались в традициях праздника, расскажу вам я далее в сюжете.